Добрый вечер. Разберем решение задачи Candy Краш из 18 раунда предстоящего чемпионата мира. Напомню условия: Сетку необходимо заполнить буквами А, Б, Ц, Д, так, чтобы никакие три буквы не стояли в ряд по горизонтали либо вертикали. И выполнялось условие, что для любой буквы можно было так переставить какие-то две соседние буквы, Возможно, с участием этой буквы, возможно, нет. Чтобы в итоге эта буква оказалась в ряду трех таких же букв. Цифры по краям указывают количество различных букв в соответствующем ряду. Покажу на примере, как это условие выполняется. Например, букву А можно как-то уничтожить. То есть сделать какую-то перестановку так, чтобы А попала в ряду в ряд троих Трех таких же А. Единственный способ сделать это, поскольку она так ограничена, это поставить здесь две буквы А. Тогда поменяв местами А и Б, мы получим три буквы А в ряд. Аналогично про букву Б. Как ее убить? Она стоит в коротком ряду и в вертикальном грязи, значит только ее надо переставить. И чтобы получилось три в ряд, нужно, чтобы сверху стояла Б. Заметим, что у нас в нижнем ряду 4 различных букв. Пока есть только 2, А и Б. Значит, последние два места должны быть занятыми буквами С и Д. Теперь про букву С поговорим. Она также в коротком ряду. Оба ряда короткие, 2. Две клеточки. Значит, ее надо переставить сюда, чтобы получилось три в ряд. Для этого нужно, чтобы снизу стояли две буквы С. Теперь эти буквы B можно уничтожить не так рядышком. Третья B не может быть. Но чтобы их уничтожить, каждую из них, нужно, чтобы вот эта буква была B. И ее можно поставить сюда. Получим три в ряд. А, вернемся к этой части. В первом ряду у нас две различные буквы. И они уже стоят. А и b. То есть сверху могут быть или обе А, или обе b или АБ. Я отмечу таким с, с знаком через или логическое чтобы не путать, что обе буквы присутствуют в данных двух клетках. С С. Как можно справиться с С? Только получив выше ряд из трех С. Но здесь надо быть аккуратным, поскольку всего у нас в среду четыре буквы различных, пока есть только две. Поэтому, если мы сверху поставим две С, чтобы перестановка нижняя С получит три одинаковых, не получим четырех различных букв, останется только одно место. Поэтому здесь только одна c сверху, а одна С в данном ряду. И переставлять нужно именно ее. Ее поменять с B, убиваем все три. А сверху на двух клетках должны быть две оставшиеся буквы. А и Д. Уже в... каждая из них должна присутствовать. Теперь поработаем с этой Д. Поскольку сверху появилась Б, дышку если переставить наверх уже не убьешь значит только перестановка вниз в этом ряду можно ее уничтожить 2d тут нижняя d она где-то обязательно должна быть следовательно в этом ряду тоже должно быть несколько d и точно вот это у нас буква d а тут мы не знаем, где D, где D, но поскольку мы это место уже заняли, то C не может стоять в углу, потому что иначе оно никак не уничтожается. Здесь C быть не может, их уже две. Значит, C стоит здесь, и она убивает при основке вверх D, соседняя клетка. И чтобы эту убить, здесь тоже должно быть D. Единственное, вот эта пустая, она не может быть буквой B, слишком далеко для любой B. И не может быть буквой D, потому что их уже будет три вряд, это запрещено. Это С, и она уничтожается при установке на соседнее место. Теперь <coughs> вернемся к этой части. А, Д. Если у нас Д сверху, а А ниже, то здесь Д нет. Д может быть тут и тут. Пока работает. Но, скажем, А. Если А внизу, Должно быть эти обе А. Если А сверху, то эти обе А. Тогда подумаем про Б. если здесь Б? Предположим, оно есть. Но в соседнем ряду Б точно нет. Поэтому и это точно не Б. Если оно стоит b сверху, то здесь Б быть не может. Четыре в ряд. Значит, Б в первом ряду нет. Тут две буквы А. Теперь проще, чтобы уничтожить D, оно должно стоить только здесь. Мы его поможем поместить вниз. Сверху 3D уже не поместится. Значит, А сверху. И чтобы вот это А уничтожить, здесь должно быть А. Тогда переставка вот этого а мы их убиваем. Ну и последнее место здесь. Это точно не B. D и C не достигнут своих трех. Одинаковые буквы, значит это только А. Задача решена.